Всем привет! С вами снова интернет-магазин «Водолей». Сегодня у нас в гостях циркуляционный насос для отопления под брендом «Грунфос». Новая серия насосов альфа 1 l модель 2540 на 180 Итак, немножко о том, что же это за новый насос. Это замена устаревшей серии альфа 2 l в которой отсутствовала кнопка «Автодапт» по сравнению с «Альфа-2». Обновилась точно так же в серии «Альфа-2» у «Грунфос». Там появилась возможность балансировки системы, а Альфа-3 балансировки системы вообще без какого-либо ридера, прямо по Wi-Fi, напрямую э, с телефона. Ну, а теперь немножко все-таки о самом новом насосе. Получил новый дизайн, э, точно так же, как в Альфа-2L отсутствует э, кожух термозащитный, но его можно дополнительно приобрести. Э, что же мы получили за насос? Двигатель точно также современный, классный, на постоянных магнитах. Точно так же низкое энергопотребление от 5 до 25 Вт, то есть что это в разы меньше классической серии UPS и тем более в разы меньше любого другого российского, польского, китайского, немецкого насоса обычного, на обычном двигателе. Рабочая температура перекачиваемой жидкости от 5 до 95 градусов. Этот насос предназначен для обычных бытовых систем, способный работать в системах с радиаторным отоплением, так и с теплыми полами. Он получил... В принципе, 5 режимов работы. Это классических 3 скорости. 1, 2, 3 переключаются обычной кнопочкой, которая здесь расположена. Режим работы в системах с радиаторами. Прямо нарисовано радиатор отопления. И режим работы для теплых полов. прям нарисовано теплые полы. То есть вам теперь не нужно думать, какую скорость выбрать. Просто ставите режим, подходящий под вашу систему отопления. И, о, счастье, вы... Пользуйтесь этим насосом, и система у вас греет и работает. Помимо этого, одно из нововведений, которое позволяет увеличить срок службы насоса, является индикация ошибок. Здесь у нас есть циферблатик, который выводит, как режимы работы наши показывают точно так же выводит именно информацию о режимах ошибок. То есть позволит вам посмотреть, что с насосом, и возможно предотвратить выход из его из строя. Первый режим ошибки – это заклинивание вала. Самая распространенная причина выхода насоса из строя – заклинил вал после долгого простоя. И, соответственно, это никто не заметил. Насос перегревается, гудит, горит, и двигатель выходит из строя. Второе, вторая ошибка – это низкое напряжение в сети. И третья ошибка – электрооборудования то есть снимаем и в сервис просто сразу везем. В любом случае, эти три простейшие ошибки, которые показывает насос, позволяют вам справиться с самыми простыми задачами. Не работает, подошли, посмотрели, ага, ошибка, открыли инструкцию, все понятно, почему не работает. Он, в принципе, в себе включил все потребности бытовые, которые только можно, ну, на, обычно на сбалансированную систему, поставили, выбрали режим, который вам нужен, там, отопление или радиаторы, и все, поставили, у вас работает. Насосы выполнены в двух монтажных размерах 130 и 180 мм. Также в комплекте у нас идут сразу гайки для монтажа. И штекер. Раньше был на альфах альфа-штекер. Здесь уже по такому же принципу быстрого монтажа штекер сделан для подключения гнездо, которое здесь выходит под низу. Немножко поудобнее сделали гнездо, пошли навстречу многим вопросам, как его лучше ставить, и это учли и сделали новое немножко подключение. Насос сам по себе получил, как видим, более компактный размер, то есть это больше блок управления, сам насос, двигатели, все, за ним меньшее место. Насос получил вообще в принципе новый дизайн, взял дизайн от насосов Solar для коллекторов солнечных, вот, рабочая часть примерно осталась как у бывших Альф. Так что такой неплохой вариант с хорошим энергопотреблением простой, простой настройкой и за быстрым вводом в эксплуатацию этого насоса в принципе, даже с таким потреблением по цене он стал очень-очень хорош по сравнению с классическими насосами UPS и любыми другими обычными насосами, польскими, китайскими там, немецкими, которые работают на обычных двигателях так что покупаем, пользуем и будет вам счастье с вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго. До свидания.